Братья и сестры, не бойтесь, принимайте чипы, паспорта, документы, номера, все это не страшно, вы же все равно попадете в ад. Поэтому зачем еще и на земле страдать? Поживите хоть спокойно, спокойной жизнью, беззаботной, без всяких проблем. Так что принимайте все это, принимайте. Вы все равно попадете в ад, поэтому вам терять нечего. Вы... Немножечко, чуть-чуть только усугубите свое положение. Чуть-чуть только усугубите свое положение. А так оно на общем фоне, на общем уровне, оно все равно не поменяется. Вы все равно будете гореть в аду. Так что можете спокойно принимать все это. И не бойтесь ничего. А то, что вам говорят какие-то сумасшедшие там православные... Эээ одиночки христиане, которые вымирающий вид. Это вообще... На это вообще не стоит никак беспокоиться. Вообще никак. Это сумасшедшие люди. Я тоже такой же, я тоже сумасшедший, я такой же, как они. Я принадлежу к их числу, но вы меня не слушаете, И их тоже не слушайте. Принимайте все, принимайте, принимайте, принимайте. Для того, чтобы вам не бояться, не переживать о своем будущем. Для того, чтобы вы э, не боялись о том, что вам не будет чего кушать. Для того, чтобы вы э, не думали, что к вам придут и выгонят вас из дома. Или в тюрьму посадят, или тому подобное. Так что не стоит, не стоит э, идти... На исповедничество брать в руки свой крест и идти за Богом. Не стоит. Лучше поклониться дьяволу. Лучше действительно поклониться дьяволу. Нич... Совершенно ничего, ничего страшного, что вы за это будете отвечать перед Богом на страшном суде. И Он никого из вас не простит никогда и ни за что. И вы будете э, свергнуты в ад на вечный позор и мучение. В этом нет никакого вообще беспокойства или причины волноваться. Э, все равно же это неизбежно. Все равно это неизбежно. Чего ж бояться? Вот так вот все остальные кому боятся есть чего те э, кто считается сумасшедшим глупым наивным и прочее прочее психом или еще как или еще тысячи злословий в вашу сторону тысячу злословий в вашу сторону и смерть вам и не бойтесь ничего этого. Потому что лучше вам тоже пойти в ад, если вы боитесь смерти. Я царь, я не боюсь смерти. Я к ней иду семимильными шагами. Следуйте моему примеру. И да хранит вас Господь, Иисус Христос, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.